Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас журналист-публицист Константин Эйгерт. Константин, приветствую. Даниил, приветствую, Астана. Обсуждаем вчерашнее выступление Путина на Валдайском форуме. В ходе этого выступления он раскритиковал современные тенденции развития западных обществ говорил о разрушении традиционных институтов, упомянул о том, что дискуссия о правах мужчин и женщин превращается в настоящую фантасмагорию и сказал, что практика предоставления выбора Повод детям граничит с преступлением против человечности. Также много говорил о консерватизме, о том, что Россия встала на путь здорового консерватизма, а самого себя, видимо, обозначал как российского консерватора. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, это заявка на новую общенациональную идеологию или же очередная мимикрия режима в целях удержать власть и навязать какую-то новую повестку обществу? Особой мимикрии, на самом деле, Данил, я не вижу, в принципе, Э, тему консерватизма Путин развивает давно, и э, надо прямо признать, э, довольно-таки успешно, если говорить о воздействии на целый ряд э, консервативных организаций, как в Соединенных Штатах, так и в Европейском Союзе, ему удалось создать себе э, в ряде, э, в некоторых кругах, скажем так, э, такую репутацию э, в кавычках христианского государя, такого э, практически средневекового монаха, покровителя э, церкви, семьи хранителя национальной идеи и, так вот сказать, стабилизатора всего. И здесь я как раз ничего нового не вижу. Я думаю, кстати, что это лишний раз доказывает. Путин, это не только, как говорится, про деньги, но Путин себя, конечно же, 20 с лишним лет спустя после прихода в Кремль видит создателем новой российской идентичности. Правда, в этой новой российской идентичности важен не консерватизм, а важная главная гражданская ценность с точки зрения Кремля — это готовность подчиняться любой власти, если надо отдать там жизнь и собственность за эту власть. На самом деле тоже ничего особо нового в этом нет. Но я думаю, что Путин довольно успешно использует... Абсолютно реальные проблемы, существующие на Западе, многие мои консервативные друзья, да и сам могу себя назвать, так сказать, консерватором в западном смысле этого слова, тоже, конечно, не, далеко не в восторге и борются с, с, с вот этими всеми попытками, так сказать, внудрить трансгендеризм, с агрессивным атеизмом, с попытками изувечить жизнь подростков через предложение выбирать гендер. Ну, мы понимаем, о чем идет речь. Но, мне кажется, здесь, Даниил, важная проблема вот в чем. Путин говорит правильные вещи, изымая их из определенного контекста, который в том числе касается консерватизма. И я задам вот такой вопрос. Почему консерваторы американские, например, из Американского института предпринимательства, из круга, там, не знаю, Бена Шапирова и так далее, почему они, тем не менее, несмотря на это, ненавидят Путина? Потому что Путин — это фейковый консерватизм. Это консерватизм, который э, вынут из э, контекста свободы личности, э, свободы выбора, э, который, э, конечно же, э, является принудительным консерватизмом. А все, что является принудительным, э, это всегда ведет к обратным результатам. Э, вот. Э, я недавно выступал на международном форуме в Португалии, в Штариле, посвященном сказать, нынешнему состоянию трансатлантических отношений. Португалия как раз страна, в которой с 1926 по 1968 год и даже дальше, уже, если считать, несколько лет после его смерти, правил диктатор Антонио Салазар и его значит, наследник Каитану. Вот там тоже был э, такой принудительный консерватизм, практически превращение католической церкви в государственную церковь. Э, было, э, был, был полный контроль над политической жизнью. Это чем-то было сравнимо э, с Путиным. И, кстати, даже война у них тоже была. Они э, пытались удержать с начала 60-х годов уходившие от них колонии. Мозамбик, Анголы и так далее. Э, чем это кончилось? Сегодня это кончилось э, тем, что... В Португалии, стране номинально католической, или где большинство католики, тем не менее, проводятся все те же самые э, эксперименты там, с трансгендеризмом, с, э, тоже сказать, разрешены аборты и все что угодно. То есть, все, что идет в разрез с католическим э, учением о человеке, э, присутствует присутствует. присутствует активное активная э, Довольно серьезные, так сказать, атеистические элементы и люди агрессивно настроенные против церкви, против так называемых консервативных или традиционных ценностей. Это в том числе следствие того, что какая-то идеология когда-то навязывалась. Почему эта идеология жива, например, в Соединенных Штатов? Потому что там не может быть государственной церкви, потому что там не может быть президента, который всем диктует, что им думать, потому что... Сегодня это Байден, завтра это Трамп, а послезавтра это будет там Буш или сенатор Том Коттон или кто-то еще, потому что есть постоянная конкуренция идей. Надо понять, консерватизм образца Салазара, Франко не выживет в современном мире. То, что российские меняемые консерваторы, правоцентристы, которые выступают против путинского режима, получат большие проблемы. Тогда, когда Путин уйдет. Потому что им будут говорить, вы путинцы? А мы, люди с радужными флагами, мы выступающие за тотальную, фактически, автономизацию личности. Мы неомарксисты. Мы вот и есть настоящие либералы. Мы и будем теперь рулить России. Это, я думаю, к сожалению, будущее для многих российских правоцентристов. Именно потому, что Путин навязывает это сверху. Именно потому, что Путин это диктатор. Именно потому, что Путин не дает э, дискутировать, э, ну, зажимает оппозицию, не дает возможности свободно соревноваться идеям, и в том числе и потому, что Путин ведет войны на внешнем периметре, и это будет всегда ассоциироваться с той идеологией, которую он проводит. Ты уже предвосхитил в своем ответе многие мои вопросы, поэтому я задам только один. Он связан с последней частью твоего выступления. Мне кажется, те тенденции, о которых ты говоришь, уже начались еще при Путине. Я имею в виду оппозиционное сообщество, в котором а, консерватизм уже определенным образом начинает связываться с путинизмом или пропутинизмом, от чего многих коробит. И здесь такой вопрос. Не кажется ли тебе, что Путин сознательно навязывает и российскому обществу, и западным обществом, которые, то есть части западных обществ, которые следят за Россией, ложную дихотомию, ложный выбор между консерватизмом по-путински, со всеми его ужасами, о которых мы знаем, и вот этим господствующим леволиберальным трендом на Западе. Конечно же, и он искусственно манипулирует этими трендами. Если говорить о э, части э, западного сообщества, например, части защитников Части, части борцов с абортами, например, или части европейской аристократии, которую я чуть-чуть ну, себе представляю в силу просто, сказать, частного развития моей жизни, ему удалось навязать эту дихотами, ему удалось навязать свой образ как единственно возможного спасителя, ну, как минимум Евразии, от вот этой лево-лево-либеральной довольно радикальной идеологии, и, конечно же, я думаю, что здесь очень важно, мне кажется, российским... Я даже не хочу, Данил, говорить о правоцентристы, правые христианские демократы. Я бы сказал, что на самом деле просто людям с меняемыми взглядами. Конечно, нужно об этом постоянно говорить. Конечно, нужно говорить о том, что только... Свободная, только в свободном соревновании идей. Эти идеи, в том числе, тоже выживут. И я думаю, что надо смотреть вперед надо готовиться к тем вызовам, которые возникнут после того, как уйдет Путин. Например, вызовом, ну скажем, созданием новой Конституции, нового основного закона для России. Когда действительно нужно будет решать вопросы, например, о том, что такое брак. Это вызов, связанный с российским билем о правах. Я глубоко убежден, что в России нужно будет обязательно принимать некий аналог первой поправки Конституции Соединенных Штатов, с, я в данном случае абсолютист в плане свободы слова, свободы вероисповедания и, и других гражданских свобод. Только это, а не европейского типа регулирования того, что человек хочет сказать поможет, на мой взгляд, сохранить в России реальную соревновательность идей и не заменить путинский идеологический диктат чьим-то другим диктатом. Вот именно на это сегодня нужно смотреть, этим заниматься. Конечно же, доказывать, что вменяемые консерваторы еще больше против Путина, потому что он заменяет индивидуальную экономическую свободу диктатом сверху. Но обязательно смотреть в будущее. Кстати, недавно я написал об этом колонку для портала СНОП, посвященную вердикту э, против мужского государства, запрету мужского государства, так называемого, э, который был признан экстремистской организацией, на мой взгляд, совершенно не по тем причинам, по которым, возможно, следовало бы этих людей судить. И именно это, это напрямую связано и с историей свободы слова, и с историей э, прав человека, которая будет одной из самых больших историй в России будущего после Путина. Спасибо большое, Константин. Я знал, к кому обратиться с этими вопросами. А. Ну Спасибо, а Данил. с вами. Здарова. С вами были Константин Эгерт и Даниил Константинов с разговором о фейковом путинском консерватизме. До свидания.